Хочу выразить благодарность Ане Билану и ее команде за этот замечательный клуб. В клуб я пришла на подготовительный курс с нулевым знанием языка. Несмотря на то, что желание, цель у меня были уже давно, и давно хотела его изучить, приобретала разные курсы, но результат так и оставался нулевым. Можно сказать, что уже отчаялась и думала, что мне это уже будет не дано. Но, однако, придя сюда в клуб, спустя два месяца, я могу уже читать, составлять а самое главное проговаривать пока небольшие предложения составить также небольшой рассказ о себе задать вопросы программа доступна и настолько продумана с первых шагов особый акцент на постановку звука ведь это очень важно правильно научиться проговаривать слова если мы не говорим Слова верно сами, то как мы можем слышать и понимать носители языка, чему уделяется очень большое внимание, это очень радует. Также я восхищена тренажером, в котором можно также слышать новые заучиваемые слова от носителей языка. Они проговариваются именно ими, а также в игровой форме можно заучивать и даже и а, учиться писать. То есть правописание у тоже очень большое внимание. Большая поддержка от профессиональных кураторов, которые отвечают на твои домашние задания, обращают внимание а, на какие-то важные моменты. Большая поддержка от них идет и очень доброжелательная. Это очень приятно и радует. А, а в парах эта же история вообще просто превосходная с напарником, когда идет общение, выполнение домашнего задания, как-то снимаются внутренние зажимы, ты начинаешь разговаривать, не только сам проговариваешь, но уже и слышишь, что говорит твой напарник, начинаешь понимать и как-то получаешь внутреннее удовлетворение от этого. Онлайн занятия с Дианой, тоже прекрасная история, на них получаешь обратную связь еще больше, и каких-то профессиональных советов, много полезной информации, с которой она очень щедро делится. Ну, подведу итог. Моя цель-мечта приобретают реальные результаты, что не может не радовать. Идем дальше.